I think the girls with the nails всем здорова ребята ну что у нас сегодня brawl stars начался новый сезон я забрал сегодня три новых гаджета целых 32 я получил вот здесь гаджет на эль примо и гаджет на сэнди соответственно у меня по бойцам получилось на мортиса не хватает на тару и на ворна еще три штучки я надеюсь нам повезет и мы до обновления затарим полностью весь аккаунт на максималке и там останется только новые герои обвесики на него в прошлом сезоне мы апнули уже 22к. Спасибо ребятам, которые со мной апались. И э, Артемке, который дапал вчера мне 22к, так как я больше сейчас майном занят. Э, серваком изучаю настройки. Э, 8300 побед. Нифига себе. 3 на 3 мы уже сбегали. В общем, поехали. Будем тестировать. Не знаю я, что в этом сезоне делать. Честно, апать 20 3К пробовать. Или все же не дротить. Ну, ну, с каждым сезоном, как бы я заметил, если играешь больше, больше, больше, ну плюс-минус, хотя бы неделю, а, можно прибавлять там плюс 500 кубков. Потому что так как я играл, а, фактически ну вообще не бегал. Тихоша. Значит, да, что-то что жесткие, лютые подвессоны. В общем, не знаю, что делать на этот сезон. Блин, кайфовая она, конечно. Сэнди... Сэнди жжет! Классный персонаж. Интересный, по крайней мере. Еще, еще разок ну поехали поехали еще разок а, блин не знаю вот честно скажу вот, нравятся герои персонажи конечно прикольные, но задротствовать неделю у меня потолок что хватило прошлый раз на неделю на неделю пофанится Так, что-то они какие-то. Какие-то они стрёмные. Стрёмные и странные. А, блядь! Падла! Я тебя запомнил. Не знаю, но вот гаджет вроде казалось бы крутой, да, вот этот должен быть. Но две секунды, блин, ждать, это, конечно, жестковато. Сучка. Я тебя запомнил. Что-то у них какая-то шали, блядь, Куст, кустодрочер. Целый бой <смех> стоять в кустах, ждать удачи. Да, однако. Блин, я помню, Сэнди вышла. Реально кайфовал от этого героя. Так, нам надо еще других героев посмотреть. Все, походу, чуваки сдались. К сожалению... Изи. Изи. Ну, не знаю, вот видите, пассивка мне не особо. И даже не особо пользуюсь, честно говоря. Такое. Так, поехали, мне интересно дальше. А, получили мы с сундучка пассивочку на Мс. Попробуем Мс побегать сейчас. У нее пассивка, если я не ошибаюсь, откидывает. Точно так же, как и у нашего товарища Джина. Так, хорошо. Так, дайте мне зарядиться. С он конечно хорош Блин, как я хочу на крю На ворона пассивку себе Это просто пипец Бро, убегай Ну куда ты бежишь? исец. А -а -а! Вот, вот так вот. Изи просто. Просто Изи нас развалили. Да, тут без варианта. Так, еще одну карточку попробуем. То... Блять, что за че за ник на ему пацанов? Тан -тан -тан -тан -тан. Блин, как я хочу себе наклю еще пассивку? Ну просто пипец. Реально. Блин, долбаный стан. А -а -а. Все, наш ворон сдулся, понятно. Все, блять, как я то люблю. Добро, блять, ну куда ж ты кидаешь? Что штика надо было сначала зафигачить. Ну, писец. Вот просто вот. А -а -а. Я сам виноват. Ну, это рандомчик, ребята. Сегодня реально первые дни, первых два-три дня это самые бомбящие дни. Но, ну, блять, аутсайдер, третья катка, ну просто, блять, заебись. Блять. Блять! Пассивку не использовал. Так, иди, иди нахрен от меня, Мишка. Мишка Тедди. Чё, блять, они хотят сказать, что мы тут сольем, да ни хрена. Я так вот умею. Блять, ну что такое? Вот, вот этот вот просто убивает, нахер. Жизнь, блядь. Короче, все. Все здесь понятно. Блядь. Как это того бомбит. Так. поехали еще. Браулбол забежим. Посливаем еще здесь кубки. Для полного счастья. Заодно потестирую. Почему, блять, Как вам, как тебе такое, лон Маск? Блять, ару нахер, они сейчас нам гол зафигачат. Это просто писец. Так, там на ульте он. Я знал, я знал, что он там на ульте. Чик-чик-чик-чики-пау. Чик-чик-чик-чики-пау. Куда ты, блядь, дал? Вольтроникс, блядь. Это просто писец. Ну как, блять, ну, вот как можно таким быть Валерой? Просто, это просто без комментариев. Я вот, знаете, я в этот первый день ничему уже не удивляюсь. Блин, вот пассивка реально для а, Бравл Бола. Офигенная. А, Блядь, ну что за зависание еще? Ну что за хрень? Откуда, блядь? Блять, как? Просто писец. Я нихера не могу сделать. Короче, бомбящий, бомбящий первый день, как всегда. Здравствуйте, товарищи! Вот так я привез вам вторую баночку. Блин, классная пассивка, точнее гаджет. Мне реально нравится. Интересная тема. Так, еще последняя каточка и хватит на сегодня, бравла! да батин любимый гитарист и Гин гинтарист хорош гинтарист хорош Какой был прикол этого всего. Да, тут нам, конечно, завести им сложно будет. Где... Где... Надо было перекидывать ее. что там тут стоял, вообще стоял просто что-то в кустиках. ПАДЛЫ! Пломбит от этого, так давайте еще одну каточку, еще одну каточку, потом еще одну каточку и как обычно пару часов теряется. Здравствуй, здравствуй, бочка. Ну, блять, пастай нахер. Отец, блядь, так долго думал что раньше нельзя было дать как я блядь? нежданчик да БУМ! Куда, блядь? Какую нахер эту? Какую тень? карточка личная изичная так ну все короче последняя катка и хватит на сегодня блин классная пассивка не знаю вот на нем мне тоже пассивочка нравится для браубола. вообще тема перекидывать через себя <соспособление> аутсайдер блять Ой, хорош! Динамайку надо только чуть-чуть немножко дальше получится кидать. До заборчика. До заборчика, блядь, я сказал. Блин, реально подвисает. <сORTS> <сORTS> <сORTS> да, конечно, блядь. Крутитесь, крутитесь. Я вам, блядь, вкручу. Нельзя активировать, пока ты несешь мяч. Заебись. Ой, блядь. Короче. Вот такая вот, ребятушки. Не, ну вы что, блядь. Вообще уже страх потеряли. Ну куда, куда, ну куда ты дал? Все, короче, не хватает уже нервов. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.